Меня зовут Наталья Викторовна и сегодня мы с вами начнем ряд видео, посвященных теоретической части химии. Начнем мы с вами с первой темы, это окислительно-восстановительные реакции, так как это был самый популярный запрос, поэтому именно она у нас будет самая-самая первая или как расставить коэффициенты методом электронного баланса. Первое видео будет посвящено именно Теория окислительно-восстановительных реакций и каким образом можно расставить коэффициенты в их реакций методом электронного баланса. Второе видео будет посвящено немножко другому методу. Это метод полуреакции или ионно-электронный. Он больше подходит конечно, студентам, но однако вы и этим методом можете уравнивать окислительно-восстановительные реакции. Ну что, сразу же начнем. Первое, что нужно э, определить, это что же вообще такое окислительно-восстановительные реакции. Окислительно-восстановительные реакции ⁇ это реакции, которые протекают с изменением степени окисления атомов элементов, которые входят в состав реагирующих. Соединение. И всегда в процессе окислительно-восстановительных окислительно реакциях протекает два процесса. Процесс окисления или процесс отдачи электронов. Тот, кто отдает атом, молекула или ион, эти электроны, называется восстановителем. То есть мы с вами можем написать такую схему. Пусть у нас будет какая-то частица Х, и его заряд. Заряд будет равен нулю или степень окисления, если это атом. И отдает эта частица энное количество электронов. Так как электроны отрицательно заряжены, то при отдаче электронов степень окисления будет повышаться. Как раз таки на то количество электронов, которое было отдано. Процесс восстановления это обратный процесс. Это процесс принятия электронов атомом, молекулам или ионом, который называется окислителем. И в таком случае, раз электроны отрицательно заряжены, то при их принятии степень окисления будет понижаться на то количество электронов, которое было принято. И есть такое внегласное правило, что количество принятых и отданных электронов должно быть равно... По этому правилу мы как раз таки будем ориентироваться при нахождении наименьшего общего кратного, чтобы понять, какие коэффициенты выставить перед данными молекулами. Начнем мы сразу же с метода электронного баланса. И мы с вами на примере вот такой реакции, мы разные виды реакции разберем. Посмотрим непосредственно, как нужно расставлять коэффициенты и как это сделать проще. Покажу вам два варианта, именно метод электронного баланса. Тот, который более, скажем так, подробный, если вы уже научитесь хорошо им, овладеете этим методом, то можете и в сокращенном виде также уравнивать методом электронного баланса. Первое, что вам нужно сделать, это расставить степени окисления атомов всех химических элементов и определить, Какие же элементы, точнее атомы каких элементов будут изменять степень окисления? Вот сейчас я это и проделываю. Будет отдельное видео по расставлению или определению степени окисления. Но что здесь я вижу? Марганец был плюс 7, марганец стал плюс 4. И сера была плюс 4, стала плюс 6. Я как бы их подчеркнула, выделила, что вот у меня два элемента, которые изменяют степень окисления. Что я делаю дальше? Мне нужно записать процесс окисления и процесс восстановления. То есть у меня марганец был плюс 7, отступаю чуть-чуть место и записываю, что марганец стал у меня плюс 4. Я вижу, что его степень окисления понизилась, а когда степень окисления понижается, это значит, что данная частица, атом, молекула, ион, принял какое-то n количество электронов. От плюс 7 до плюс 4 данный атом принял у меня... 3 электрона я это записываю в месте который я оставил далее серая была плюс 4 и сера стала плюс 6, то есть ее степень не повысилась, значит, соответственно, сера отдала электрон от плюс 4 до плюс 6 разница минус 2 электрона. Затем я делаю следующее. Я переписываю то количество электронов, которое у меня было отдано и принято в данных полуреакциях, и мне нужно найти наименьшее общее кратное. Наименьшее общее кратное это то число, которое будет делиться и на 3, и на 2. В данном случае это у меня 6, но наименьшее. Да? То есть я не беру там условно 12 и так далее, мне самое-самое наименьшее нужно взять. Теперь, насколько мне нужно домножить свою первую полуреакцию, чтобы общее количество электронов принятых было равно 6. 6 делю на 3 получается 2. Аналогично я поступаю с вторым уравнением, да, Или со второй полуреакции. Здесь мне нужно домножить на 3, чтобы общее количество отданных электронов стало равно 6. И что у меня получается? Я получаю два коэффициента. Эти коэффициенты я и смогу выставить в уравнение реакции. Теперь, куда поставить какие коэффициенты? Значит, условно можно разделить, вот у меня, для каждой Полу реакцию у меня есть свой коэффициент. Двойку я должна поставить перед марганцем плюс 7 и перед марганцем плюс 4. Ищу их в уравнении реакции. То есть вот марганец плюс 7 и марганец плюс 2. Поставила я двойки. Это можно делать в том случае, если у вас в правых и левых частях данный ион да, или данный атом он находится только в одной молекуле. Если в нескольких уже будет совершенно другой вариант. Мы это тоже все посмотрим. Далее тройку мне нужно поставить перед серой плюс 4. 4 перед серой плюс 6. То есть я в одном и во втором случае. Далее, то есть метод электронного баланса, он не обеспечивает расстановку полностью всех коэффициентов в окислительно-восстановительной реакции. Но есть такой тоже негласный порядок, как, наверное, проще ставить оставшиеся коэффициенты. Вы сначала уравниваете металлы, затем кислотные остатки, затем водород и проверяете по кислороду. Значит, калий у меня до реакции два штуки, то есть у меня в одной молекуле калий-марганец-У4 один атом, а таких молекул у меня две, соответственно, два атома. После реакции у меня есть одна молекула калия важно, Ну, пока что мы сейчас определим, сколько там молекул. Но в одной такой молекуле находится только один атом калия. Атом калия, и, соответственно, мне нужно домножить на 2, чтобы это количество было до и после реакции равно. Далее, натрий у меня уравнен, 6 до, 6 после. А, вижу кислотные остатки, они у меня также уравнены, 3 до, 3 после, серы. И остается у меня следующее, водород. Водород до я не считаю, так как здесь мне нужно определить коэффициент. Я сразу же считаю, сколько его после. У меня он находится только в молекуле калий OH. Таких молекул у меня две. В одной молекуле только один атом, соответственно, всего атомов только два. И что мне нужно поставить перед H2O? Единицу. Я желаю вам рекомендую эту единицу обязательно выставить. Для чего? Так я вижу, что все полностью у меня молекулы уравнены. Я не пропущу никакой коэффициент, если мне нужно определить, например, в централизованном тестировании сумму коэффициентов перед всеми молекулами. Поэтому единицу обязательно ставьте, вы увидите то, что эту молекулу вы уравняли, единичку вы эту не пропустите. Что я делаю дальше? Дальше я беру калькулятор и начинаю считать количество атомов кислорода. Значит, две молекулы кари-марган-СО4. В одной молекуле 4 атома, таких у меня 2. Получается 8. Плюс 3 молекулы натрий-2-СО3. 9. И плюс 1 молекула H2O. 1. Того у меня 18 атомов кислорода до. Теперь считаю после. 3 на 4 натрий-2-СО4. Это 12. Плюс Два атома в двух молекулах кали и еще 4 атома в марганец О2. Тоже 18. То есть я понимаю таким образом, что у меня количество атомов кислорода сходится и уравняла я верно. Теперь мы с вами перейдем к другому уравнению реакции, но э, со своими особенностями. Если я расставлю здесь уже степень окисления и буду определять химический элемент, который у меня изменяет эту степень окисления, что я увижу, что только фосфор у меня меняет степень окисления. Но фосфор был 0, и в одном случае он до плюс 5 да, дошел, в другом случае до минус 3. То есть, условно, у вас фосфор был 0, в одном случае стал плюс 5, когда он отдал 5 электронов, в другом случае он стал минус 3, когда он принял Три электрона. Что получается? Какие реакции часто называют реакцией диспропорционирования или реакции самоокисления, самовосстановления, когда один и тот же атом химического элемента, находящийся в какой-то промежуточной степени окисления, может и окисляться и восстанавливаться. В таком случае в полуреакциях вы должны записывать два раза вот этот атом промежуточной степени окисления. Как это будет выглядеть? Фосфор был 0 и в одном случае стал плюс 5, то есть как мы уже записали, он отдал 5 электронов. Во втором случае этот же фосфор принял 3 электрона и стал фосфор минус 3. То есть всего у нас было какое-то энное количество фосфоров 0 Часть из них поучаствовала в процессе окисления, часть из них поучаствовала в процессе восстановления. Теперь мы с вами сносим те коэффициенты, которые у нас получились: 5 и 3, наименьшее общекратное 15. Соответственно, 15 делю на 5 получается 3, 15 делю на 3 получается 5. Теперь обратите внимание, у меня фосфор 0 есть в двух полуреакциях. Что можно сделать? Можно определить, что тройки мне нужно поставить перед фосфором 0 и перед фосфором плюс 5. Пятерку перед фосфором 0 и перед фосфором минус 3. То есть, что я понимаю? Три атома фосфора 0 у меня участвуют в процессе окисления, то есть отдачи электронов. А пять атомов фосфора 0 у меня участвуют в процессе восстановления. То есть суммарно изначально у меня было 8 атомов фосфора. Либо вы эту восьмерку можете определить уже по сумме фосфоров, которые вы определите уже после реакции. Теперь, куда поставить пятерку, куда поставить тройку? Значит, тройку я ставлю перед фосфором плюс 5. Его ищу я в уравнении реакции. Пятерку мне нужно поставить перед фосфором минус 3. Таким образом, все коэффициенты, которые я могла расставить при помощи метода электронного баланса или полуреакций, я это сделала. То есть остальные атомы у меня не участвуют в окислительно-восстановительных реакциях. Соответственно, и коэффициента для них я таким образом не получу. Теперь, что мне нужно первым уравнять калий. После реакции три атома, значит, тройку ставлю перед калий -ОН. Остается у меня водород. 3 на 2 это 6, и еще плюс 15, 5 на 3 это 15, у меня получается 21. Далее, 3 из них уже есть в калиоар, то есть остается у меня 18. Значит, 9 я должна поставить перед водой, чтобы было 18. И остается у меня лишь проверить по кислороду. 9 и 3, 12, 3 на 4, также 12. То есть, таким образом у меня правильно уравнено мое уравнение реакции. Теперь рассмотрим следующий Вариант, когда очень часто люди не учитывают количество атомов, которые участвуют в окислительно-восстановительной реакции. Но здесь я, наверное, расставлю только степень окисления тех элементов, которые меня интересуют. То есть, ну, вы можете потом расставить все остальные, но изменяют у меня степень окисления хром и железа. И как мне правильно записать в таком случае мои полуреакции? Значит, хром был плюс 6, его было 2 атома. Я знаю, что некоторые учебники да, и некоторые преподаватели показывают так, что нужно вот эту двойку ставить коэффициентом. Но вы тогда запутаетесь в том случае, какие коэффициенты, как их перемножать между собой. Мне удобнее, и вариант, наверное, для понимания удобнее такой. Если вы видите в уравнении реакции в виде индекса записано количество атомов, переписывайте его. Также, то есть если у меня вот это хром 2 записано индексом, я, значит я ее переписываю в виде индекса. И превратилось это у меня все в хром плюс 3 и также 2 атома. И как неправильно определить количество отданных либо принятых электронов? Степень окисления хрома в данном случае понижается, значит, он принял какое-то количество электронов. Один атом от плюс 6 до плюс 3 принимает 3 электрона, но таких атомов у меня 2, значит, я тут же домножаю на 2 атома, потому что каждый из них будет принимать по 3 электрона. Затем я рассматриваю железо. Железо у меня было плюс 2. И железо стало плюс 3, но их стало 2 атома. Понятное дело, что ниоткуда атомы не берутся. И если в таком случае, как здесь, у вас неравное количество атомов до и после, вы должны уравнять прям в полуреакции. И если вы это делаете самостоятельно, значит двойку уже ставите в виде коэффициента. То есть вы не путаете, когда у вас индекс, когда это уже стоит у вас в уравнении реакции, если вы это добавляете самостоятельно. Что здесь получается? Здесь у нас железо повышает степень окисления, значит он отдает один электрон на один атом, но таких атомов у нас два. Далее я записываю то количество электронов, которое было принято и отдано. 6 и 2, наименьшее общее кратное на 6. 1 и 3. Теперь единицу мне нужно поставить перед хромом плюс 6 и перед хромом плюс 3. Если бы ставили вот сюда да, единицу, нужно было домножать на тот коэффициент, который у вас стоит. Да, можно запутаться. А так вы видите, что вам поставить нужно лишь единички. Обязательно я эти единички ставлю. Далее. Тройка, которая у меня должна стоять перед железом. Если у вас перед ионом, атомом, да, химическим элементом, а, у вас есть какой-то коэффициент уже в полуреакции, значит, вы их между собой перемножаете. 2 на 3, значит, мне нужно поставить шестерку перед железом плюс 2. Так как перед железом плюс 3 у меня ничего не стоит, ну, то есть единица 1, 1 умножить на 3 равно 3. И таким образом количество атомов железа до и после у вас равно. И не нужно додумывать, делить, нажать и так далее. То есть сразу же а, вы... Не теряйте время на то, как поставить вот этот коэффициент. Далее мы с вами видим, что у меня есть еще другие э, металлы, калий. Его 2 до, 2 после. Значит, единицу я должна ставить перед калий 2 и с4. Далее мне удобно уравнять прям целую группу S4. Значит, и считаю я их сразу же после, потому что перед h2s4 у меня не стоит коэффициент. 3 на 3 это 9. Плюс. Три из кали-2 хром 2СУ4 э, трижды, значит, это 3, и плюс одна группа в кали 2 с 4 у меня их 13. Далее, 6 уже у меня уравнено ферму 4 значит остается у меня 7. Вот эту семерку я и ставлю перед H2СУ4. Крайним, что мне нужно сделать, это определить количество атомов водорода. 7 на 2, 14, и значит 14 должно быть после. Перед молекулой воды я ставлю семерку, так как 7 умножить на 2, и будет получаться 14. Далее я беру калькулятор. И начинаю считать лучше брать калькулятор чтобы вы э, в процессе решения централизованного тестирования я понимаю что вы можете волноваться и забыть э, условно самые очевидные вещи или неправильно посчитать Поэтому берите калькулятор значит калий 2 хром 2 7 семерка плюс 6 на 4, да, то есть 24 в 6 молекулах ферму СО4. Далее, 7 на 4, 28, это 7 молекул H2SO4. Того у нас получается 59 атомов кислорода до. Теперь считаем, что у нас получается после. Значит, 4 умножить на 3, это 12, и умножить еще на 3, это 36. Плюс 12 в хром 2СО4 трижды, плюс 4 в калий 2СО4, плюс 7 в Воде. Итого у нас тоже получается 59, то есть понимаем, что правильно уравнено данное уравнение. Следующее уравнение будет тоже, то есть мы будем идти немножко с вами по усложнению. Если расставить здесь степени окисления, опять же я только расставлю для тех, кто изменяет свои степени окисления. Я увижу, что у меня мышьяк арсеникум не от степени окисления, серо. И азот. Что же делать в таком случае, когда у вас несколько элементов изменяют степень окисления? А вам их желательно рядышком располагать по одному процессу, в котором они участвуют. Я вижу, что у меня мышьяк от плюс 3 до плюс 5, то есть он повышает степень окисления, либо отдает электроны. И сера у меня от минус 2 до плюс 4 также повышает свою степень окисления, то есть отдает, отдает одно количество электронов. Значит, я их буду вместе рядышком где-нибудь записывать. Как это будет выглядеть? Значит, мышьяк был плюс 3, и его было 2 атома. И переписываю я именно таким образом. И стал мышьяк плюс 5. Для того, чтобы правильно записать количество электронов, я уравниваю в полуреакции. Таким образом, на один атом мышьяка Скажем так, приходится 2 отданных электрона, а так как таких атомов 2, я домножаю. Следующая сера была минус 2, и было ее 3 атома, и стала сера плюс 4. Опять же, уравниваю. И здесь обратите внимание, что у вас от минус 2 до 0 2 электрона, и от 0 еще до плюс 4, еще 4 электрона. То есть не ошибите знаков, не запишите здесь 2 электрона. Здесь общее количество отданных электронов равно 6. И домножаю я на три атома, участвующих в данном уравнении реакции. Итого я рассчитываю суммарное количество отданных электронов, потому что мы с вами будем находить наименьшее общее кратное между количеством отданных и принятых электронов между двумя процессами, окисления и восстановления, а не отдельными атомами. Поэтому суммарно у меня 6 на 3,18 и еще плюс 2, 22 электрон. И разбираемся с азотом. Азот у нас участвует в процессе восстановления, и от плюс 5 до плюс 4 по одному атому он принимает всего лишь 1 электрон. Таким образом получается у меня следующее 22 один электрон, 22 наименьшее общекратное, 1 и 22. Не пугайтесь, что коэффициенты могут быть достаточно большие. Они могут быть и за сотню. Теперь, что мне делать? Единицу мне нужно поставить перед мышьяком плюс 3, но ну и автоматически перед серой минус 2. Это одна и та же молекула, вот я сразу же расставила. Далее, перед мышьяком плюс 5, мне нужно поставить 1 умножить на 2, двойку. Перед серой плюс 4, 3 умножить на 1, тройку. То есть вы не запутаетесь в таком случае. Далее. Перед азотом мне нужно поставить 22, перед плюс 5 и 22, перед плюс 4. Ну да, такие большие коэффициенты. Теперь что мне остается? Определить количество водородов и затем проверить по а, кислороду. 22 до теперь 6 из них уже уравнено. То есть 22 минус 6 это 16. Значит перед водой мне нужно поставить восьмерку. И проверяю я по кислороду. 22 умножить на 3 это 66. Что касается после. 4 умножить на 2 это 8, плюс 44, которые приходится на 22, на 22 молекулы но 2 плюс 3 на 2 это 6 на 3 молекулы SO2 и плюс 8 это также 66. Таким образом, опять же, мы правильно уравняли. И тут же еще один вариант: мы с вами рассмотрим: это кислительно восстановительные реакции с участием органических веществ. Да, они встречаются не так часто, не встречались э, более ранних, скажем так, централизованных тестированиях по химии. Но нужно все равно уметь это делать. Значит, здесь проблема в том, что в одной молекуле органического вещества. Атомы углерода могут иметь совершенно разные степени окисления. Их нужно определять по изменению или по перераспределению электронной плотности. И желательно в таком случае записывать прям структурные формулы органических веществ. Те связи, которые СС между атомами углерода, они не полярны. Соответственно, пере Распределение электронной плотности здесь происходить не будет, и мы учитывать это не будем. А вот что касается водорода и углерода, водород менее электроотрицательный, углерод более электроотрицательный, он сильнее, он перетягивает на себя электронную плотность. Он перетягивает условно только один лишний электрон, поэтому его степень окисления в одном и втором случае минус один. Далее, что касается СООН дважды, это у нас щавелевая кислота, то есть тут помимо... Умение расставлять степень окисления нужно еще помнить структурные формулы органических веществ. Что здесь происходит? Вот эта связь у меня не полярная, я ее не учитываю. Далее, остальные связи, которые есть между углеродом и какими-то другими атомами, они приходятся на углерод, кислород. Кислород более электроотрицательный, он перетягивает на себя электронную плотность. Соответственно, один атом углерода будет отдавать 1, 2, 3. Три электрона, его степень окисления будет равна плюс 3 в одном и во втором случае. То есть я могу сказать, что тут минус 1, минус 1, а тут плюс 3, ну, два атома. Также очень часто в таких окислительно-восстановительных реакциях участвуют сильные окислители в кислой среде. То есть это, например, манганат калия, либо дихромат калия. Иногда может участвовать, например, перекись водорода. Что делать? Составление точно такое же полуреакции, да? то есть углерод минус 1 и стал углерод плюс 3, но нужно учесть, что их было по 2 атома там и там. Значит, один атом у нас отдает 4 электрона, а таких атомов у нас 2. Марганец со степенью окисления плюс 7 будет принимать 5 электронов и становиться... Марган плюс 2. Таким образом, коэффициенты, которые мы сносим, 8 и 5. Наименьшее общее кратное между ними 40. Значит, 5 и 8. Пятерку мне нужно поставить перед HCCH. Да? Ну, для удобства вы иногда можете сворачивать формулу C2H2. И пятерку вот я ставлю перед шевелевой кислотой. Тоже можете свернуть. C2O4H2. Восьмерку я ставлю перед марганцем плюс 7 и марганцем плюс 2. Далее я уравниваю атомы калия. Значит, 8 до, значит, четверку мне нужно поставить после, чтобы также их стало 8. Уравниваю с 4 группы. У меня их 4 и 8, 12. Значит, 12 я ставлю перед серной кислотой. Остается у меня определить количество водородов. Значит, в 5 молекулах С2H2 H2, их непосредственно 10. Плюс 12 умножить на 2, то есть 24, в 12 молекул h 2 s 4 Того у меня 34 водорода до. И теперь считаем после. 5 на 2, 10. Итого у меня всего лишь 10 уже водорода уравнено. Да? Как мне определить, сколько нужно поставить перед водой? 34 минус 10, это 24. Делю я на 2. И получается у меня по 12 молекул H2O. Проверяю атомы кислорода. 8 на 4, 32, плюс 12 умножить на 4 это 48. Итого у меня получается 80 кислородов то. Теперь считаем после 4 умножить на 5 это 20, плюс 16 4, это на 4 кали э, 2С4, плюс 8 на 4, 32. И плюс 12. Итого у нас тоже получается 80. То есть, таким образом, мы с вами можем уравнять ВР с участием органических веществ. Посмотрим еще один вариант, когда у вас более, скажем так, интересная формула С6H5, С, тройная связь, ch Нужно вспомнить, что С6H5 это у нас остаток от бензона. Здесь есть С, тройная связь, С. Это у меня вот это органическое вещество и бензоиную кислоту. С6, H5, СОН я также зарисую. Помимо этого я еще тут добавлю СО2. Почему? Потому что у вас до получается вот здесь два атома углерода, здесь только один, а один будет переходить еще в СО2. Как не тратить время? Я вижу, что вот эта часть она у меня одинакова, то есть там не будет изменяться степень окисления. Поэтому вот эту часть я вообще могу не рассчитывать. А рассчитывать только оставшиеся атомы углерода. Значит, что касается вот этого атома углерода, у него все связи с атомами углерода. Соответственно, никакой э, перераспределения электронной плотности здесь не будет. И соответственно, степень окисления равна нулю. Во втором случае, один только атом водорода связывается с данным углеродом. Значит, степень окисления минус один. Что рассматриваем здесь? Три связи с более электроотрицательными кислородами, значит, у данного углерода степень окисления плюс 3. Здесь, как у любого неорганического вещества, минус 2 и плюс 4 для углерода. И у марганца было плюс 7, стало плюс 2. Есть два варианта расстановки здесь или записи полуреакций. Первый вариант будет такой. Отдельно записать, что вот именно этот атом углерода перешел в плюс 3, то есть С был 0, стал С плюс 3, то есть отдал 3 электрона. Вот этот атом углерода, который был минус 1, он стал С плюс 4, то есть отдал 5 электронов. И таким образом в процессе окисления участвует аж целых 8 электронов. С Марганцем все тут понятно. Был плюс 7, стал плюс 2, принял 5 электронов. Ну и получается, соответственно, опять на меньшее общекратное 40, 5 и 8. Какой второй вариант? Посчитать... Ну которые я видела вообще иногда, используют, но я его не очень люблю, посчитать общий заряд вот этих, скажем так, атомов, изменяющих степень окисления, до это минус 1, то есть 0 плюс минус 1, получается c минус 1, после у меня что получается? С плюс 3 и плюс 4 это плюс 7, но нельзя сказать, что это степень окисления, правда, потому что углерода степень окисления плюс 7 в принципе быть не может, это общий заряд. И что это получается, от минус 1 до плюс 3 все было вот она этих 8 электронов и полуреакция будет выглядеть или коэффициента будет выглядеть точно так же но на самом деле я не люблю этот способ возможно что он вам может подойти будем ну, лучше ориентироваться на первый что мне нужно сделать перед углеродом 0 поставить пятерку плюс 3 плюс 4 и минус 1 значит пятерку я ставлю вот сюда вот сюда и вот сюда можно для удобства это дело свернуть c8 6 Далее, здесь у нас С7, А6, О2. Да, но так проще будет потом считать. Далее, перед Марганцем плюс 7 и плюс 2 я ставлю восьмерки. Далее уравниваю калий. Был 8, значит 4, перед H2S4. Уравниваю С4 группы, их опять нужно поставить 12. А теперь с водородами. Значит, в органическом веществе 5 умножить на 6. Это у нас 30 плюс 12 на 2 это 24. То есть до у нас 54 атома водорода. Далее 6 умножить на 5. 30 в органическом веществе. Значит 54 минус 30 у меня получается 24. Делю на 2 и получается по 12 молекул H2O. Далее мы разбираемся с кислородом, правильно ли мы это все уравняли. Значит, 8 умножить на 4 это 32, плюс 12 умножить на 4, да, 48, получается всего 80 атомов кислорода. После 5 умножить на 2, 10, плюс 10 в 5 молекулах СО2, плюс 16 в 4 молекулах калия 2СО4 и плюс... 32 в 8 молекулах марганец СО4 и 12 в воде. Тоже получается 80. Таким образом, мы расставили коэффициенты перед всеми молекулами в данном уравнении реакции. Следующее видео, которое будет посвящено окислительно-восстановительным реакциям, оно будет при помощи... Давайте... Следующее видео, которое будет посвящено окислительно-восстановительным реакциям, будет более подробно про метод не электронного уже баланса, а метод полуреакции или ионные электроны, который я уже говорила, будет подходить больше студентам. Но, тем не менее, вы можете попробовать поуравнивать именно этим методом. Всем пока!